Всем добрый вечер, делимся с вами новостями по обновлению 14.0. Вот of онлайн. В э, разработке обновление 14.0. Зов преданий. Важно, ниже приведенное описание не гарантирует полноту нововведения и исправления в грядущих обновлениях. Еще в те времена, когда Sarnout был цел и на единой планете существовали обширные континенты и океаны, одним из самых загадочных мест в мире был Северный материк Иса. Этот, покрытый льдом и вулканами кусок земли, остался недостижим для путешественников, что стремились побывать на нем. Мало кому извне удалось вступить на его твердь, а еще меньше тех, кому удавалось его покинуть. Удалось. Но это не означает, что он не был обитаем. Своей родиной его считали множество народов, из которых ныне наиболее известны Гиберлинги и Прайдены. Непоседливая племя Гиберлинга в свое время расселилось на огромном числе островов, что заполняли великие студенные моря, но в нужный час они всегда возвращались к себе домой, в город, стоявший у корней великого древа, первого из древ, что когда-то выросло на Сарнауте, все изменилось после того, как пришел йог, или иначе катаклизм, расколовший мир на отдельной аудой. Отныне жители этих островов не могли достигнуть исы. История открытия островоплавания общеизвестна. Не секрет и то, как долго гиберлинги искали свой потерянный дом, не смогли найти, а затем отчаявшись, начали строительство новой Иссы близко низких берегов. Но действительно Лиса была потеряна навсегда. После событий обновления 13.0 Врата Миров, тьма охватила Сарнаут. Все Матерь, создательница миров и источник силы всех великих древ, пребывает в плену. Ее заточение стало причиной того, что все великие древа Сарнаута начинают умирать, и это грозит великими бедами в будущем. В новом обновлении 14.0 Зов преданий вам предстоит разобраться в загадке родины гиберлингов. Пред вами предстанет один из ее осколков, удерживаемый тем самым ясенем, великим древом, что гиберлинги защищают до сих пор. Ныне эти земли, ставшие заметно меньше, все еще служат домом для остатков некогда великих народов. Как и в встарь, каждая семейка гиберлингов должна в свою очередь отстоять зимнюю вахту, охраняя древо от врагов. Кто же теперь угрожает ему? Ведь хотя орки были изгнаны с Исы, в этих ледяных землях есть немало врагов, и главные из них ныне – это Урун, одно из тех племен Прайденов, что в свое время отвергло руководство Гвасов. Теперь эти жестокие и сильные воители, возглавляемые своим бессмертным вождем Харыс-ханом, являются самой главной проблемой, с которой вам предстоит разобраться. Внимательные путники смогут узнать об истории Исы, изучив особые рунные камни, раскиданные по ее землям. Когда-то древний скальт Снорри записал на них сагу о трех братьях-гиберлинках, их подвигах и долгом путешествии, которые они предприняли, стремясь изменить судьбу Исы. Найдя все камни, вы сможете услышать эти старинные висы и, быть может, узнать о пророчестве, которое касается и вас лично. Не стоит думать, что Иса – это бескрайные заснеженные просторы. Хотя моря после елка утекли в развершуюся бездну, кое-где еще остались водные пространства, где волны рассекают изящные деревянной води. Ваш путь приведет вас в рыбацкую деревню Гиберлингов, где вы сможете принять участие в необычайно опасной рыбалке и словить одну из чудовищных рыб, что водится в местном ледяном море. Сделать это будет не так-то просто, и подобное мероприятие потребует долгой подготовки. В дальнейшем вы сможете посетить и главный город Гиберлингов на Исе, Скальгард, где вам предстоит разобраться в паутине древних предсказаний и пророчеств, а также завоевать авторитет среди бесстрашных вояк клана Задир. Помните о чудовищных морозах, бушующих на Исе. Лишь тот, кто заранее подготовится, может выжить в этом студенном краю. Вам нужно будет загодя заготавливать запас дров, искать народные способы выживания в холодной воде и раскрывать тайну особых согревающих напитков. Ждет вас и участие в Зимней Вахте, где на просторах Елового Леса вы сможете отбить очередную атаку Злоказненных Урун. С представителями еще одного народа Исы, Хеидрунгами, вы встретитесь в Медовой Долине, единственном месте Исы, где тепло и летом растут цветы. Все это происходит лишь благодаря жару вулкана Муспель, чье пламя все еще поддерживает Мудрый Хранитель. Оказав помощь Хейдерунгам и поучаствовав в арке волшебного меда, вы завоюете доверие к клана медоваров, которые в дальнейшем отдалят вас средствам, которые позволят выжить в продуваемых ветрами горах. И именно там скрыт секрет Исы, тайна, которая ответит на вопрос, почему никто не смог ее найти. Наконец вас ждет схватка с самой судьбой, здесь вам понадобятся те самые способности ткача, что вы обрели во время битв с архитекторами. Но можно ли устоять в противостоянии силы, которая могущественнее, чем сами демиургии? На это ответить сможете лишь вы сами. На этом у нас все. Надеемся вам понравилось. Наслаждайтесь.